Вот в данном клиническом случае мы его в таком порядке использовали, Саша, э, только для того, чтобы создать зону прикрепленной кератинизированной десны. Вот в этой части мы закончили, пока не хочу переходить на другой пример. Давайте вопросы. Какие вопросы есть? Значит, на небе швы рассасывающиеся, а швы фиксирующие трансплантат. И лоскут желательно не рассасывающийся, монофилм. Мононить должна быть. Это можно делать и скальпелем, и таким пародонтологическим ножом. Далее вы край лоскута, который сместили вниз, опекально, вы фиксируете к откоснице рассасывающимся швами. Узловых, узловых шмов будет достаточно. Тем самым вы сформировали надкосничное принимающее ложа. Очень важно, чтобы принимающее ложа было неподвижно. То есть надкосница сама по себе, она не двигается от костей. Если вы зонду проводите по и там что-то двигается, значит, это мышечные волокна. Тогда вам нужно взять ножницы для мягких тканей и аккуратненько это все иссякать. После чего вы трансплантат берете из физиологического раствора, прижимаете к надкоснице и завязываете. Узлы, которые я говорил. Это фиксирующие швы по верхнему краю. Это по проекции сосочков. Узловые швы. И дальше можно или горизонтально матрасный шов, который просто прижимает трансплантат к надкоснице. Или Z-образный шов. Вот как готовится это в ложе, И как трансплантат фиксируется. Точно таким же образом... Готовится надкосничная принимающая ложу в области имплантатов. Или после пересадки костных блоков. Главное, чтобы надкосница была неподвижна. Если трансплантат закрывается, тогда лоскут, то есть трансплантат должен быть в любом случае по бокам растянут. Да, да. Швы, рассасывающиеся, там 7-0. Толщина видите 7,0. 7-0. И он фиксируется только в области сосочков. В этом клиническом случае мы делали лицетку свободного десневого для эпидемизированного трансплантата не для закрытия рецессии, а для создания зоны прикрепленной гератонизированной тканей. А если... То есть здесь можно было панельно или этим же трансплантатом попытаться закрыть рецессию. Но в самом начале, когда говорили о показаниях, я сказал, что использовать СДТ или ДСДТ для закрытия рецессий не очень-то и, так скажем, эффективно. Для этого есть более эффективные методики. Задача вот этой первой части была показать, как можно взять трансплантат для использования при панельной методике, которая вот будет после обеда, и для коронального смещения при двухслойных методиках. Вы свободный десневой трансплантат используете? Методика имеет право быть. Но сегодня, сегодня не нужно в области нижней челюсти, передней модели, закрывать рецессии десны методом пересадки вот свободного десневого трансплантата, который вы делаете. Это уже, так скажем, но, но сопряжено с определенными эстетическими нарушениями. Есть другие методики, которые я вам покажу после АГД, именно тоннельными, которые максимально вот оно естественно становятся. То есть давайте о осложнениях, какие возможны осложнения. Это повреждение большой нёдной артерии при получении трансплантата. Чтобы избежать этого осложнения, в самом начале я и говорил, правильная диагностика. Если это случилось, то это повторная анестезия, это повторные швы. Перфорация лоскута. Если эта перфорация минимальная, тогда продолжайте отслаивание лоскута и работу. Если перфорация выражена, тогда попытайтесь его края сблизить. Кровоточивость после послеоперационном периоде. Оно может быть следствием того, что пациент не соблюдает рекомендации. Танцы, спорт, сауна, баня, горячая пища и тому подобное. Поэтому здесь нужно о всех осложнениях пациента предупредить. Инфицирование раны, расслаждение швов – это все Причиной этому является или неадекватное выполнение манипуляций или нарушение рекомендаций пациента. Другого не может быть. Некроз лоскута и трансплантата. Вначале мы говорили, из-за чего может быть некроз лоскута и трансплантат. Неадекватная обработка корневой поверхности, поверхности корня. Это чрезмерное сжатие трансплантата во время его получения. Это грубая работа при его фиксации, это его пересушивание, это длительное время, которое вы потратили на его забор. Свободный десневой трансплантат, требует забора не более 3-5 минут, 3-5 минут. Рубцевание, если получаете некроз трансплантата, обязательно нужно эти некротизированные участки удалять. Назначать антибактериальный препарат. Какие рекомендации мы даем пациенту после послеоперационном периоде? Первое. Никаких мазей, гелей, кремов на раневую поверхность. Никаких. На небе вы можете наносить салкосерил, начиная с седьмых суток после снятия швов. Но куда вы посадили трансплантат, ни в коем случае никаких мазей. Это запрещено категорически. Человек должен исключить занятия спортом, сауну, баню две недели, три-пять дней не должно быть активных движений или мимики. То есть это мы ему рекомендуем: минимум мимики, минимум речи, чтобы эти рекомендации соблюдал. Не травмируем броневую поверхность ни пальцами, ни языками, ни другими предметами. Еда мягкая, протертая, не горячая. Взяли в полость рта, проглотили. Обезболивающие препараты пьем по мере необходимости. Раствор для полоскания в виде ротовых планочек начиная с 3-4 суток. Прекращаем полоскание если начинается кровотечение. Через 7 дней снимаем швы на небе, через 14 дней на нижних зубах. Вот. И самое главное – это э, холодовой компресс в первые сутки, только в первые сутки. Об этом пациенту надо говорить обязательно. Первые сутки, в ближайшие 3-4 часа по 20 минут. 20 минут на интервал. На этом первая часть наша с вами завершена. Поэтому сейчас, надеюсь, пахнет уже, будет обед, будет обед.